Уинстону снилась мать. Насколько он помнил, мать исчезла, когда ему было лет 10-11. Это была высокая женщина с роскошными, светлыми волосами, величавая, неразговорчивая, медлительная в движениях. Отец запомнился ему хуже. Темноволосый, худой, всегда в опрятном темном костюме, почему-то запомнилась очень тонкие подошвы его туфель и в очках. Судя по всему, обоих смела одна из первых больших чисток –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 В салоне еще был воздух, и они еще видели его, а он их. Но они все погружались. Погружались в зеленую воду, еще секунда, и она скроет их навсегда. Он на воздухе и на свету, а их заглатывает пучина. Они там, внизу, потому что он наверху. Он понимал это, и они понимали. И он видел по их лицам, что они понимают. Упрека не было ни на лицах, ни в душе их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 Тело было белое, гладкое, но не вызывало в нем желания. На тело он едва ли мог даже взглянуть. Его восхитил жест, которым она отшвырнула одежду. Изяществом своими небрежностью он будто уничтожал целую культуру, целую систему. И старший брат, и партия, и полиция и мысли были сметены в небытие одним прекрасным взмахом руки. Этот жест тоже принадлежал старому времени. Уинстон проснулся со словом «Шекспир» на устах.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 Пахло как будто от всего тела, как будто он потел джином, и можно было вообразить, что слезы его тоже чистый джин. Пьяненький был старик, но весь его вид выражал неподдельное, нестерпимое горе. Уинстон детским своим умом догадался, что с ним произошла ужасная беда, ее нельзя простить и нельзя исправить. Он даже понял какая, у старика убили любимого человека, может быть маленькую внучку. Каждые две минуты старик повторял. Не надо было им верить. Ведь я говорил, ведь говорил я, говорил. Вот что, что значит им верить? Я всегда говорил, нельзя было верить этим стервицам. Но что это за стервицы, которым нельзя было верить, Уинстон уже не помнил. С тех пор война продолжалась беспрерывно, хотя, строго говоря, не одна и та же война.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 Ибо как ты можешь установить даже самый очевидный факт, если он не запечатлен нигде, кроме как в твоей памяти? Он попробовал вспомнить, когда впервые услышал о старшем брате. Кажется, в 60-х. Но разве теперь вспомнишь? В истории партии старший брат, конечно, фигурировал как вождь революции с самых первых ее дней.